Всем большой футбол, дорогие друзья, ФИФА прогноз, как обычно, в это время на телеканале Универ ТВ. Саня, здравствуй! Очень давно не виделись. Очень давно не виделись. А еще я люблю эту роль. Да. А 23. самое главное, то что сегодня мы выходим 23 февраля, друзья, так что всех защитников Отечества всех и всех тех, нас. кто будет будущим защитником Отечества, тоже с праздником. Ну и тех, кто пытается откосить от защиты своей родины, тоже с праздником. Сегодня мы играем э, финал Кубка английской лиги, если я не ошибаюсь. Арсенал да, против Манчестер Сити. И мы не знаем, кто за кого будет играть, потому что команды равны по составу. Прежде чем мы определимся с этим, ну ладно, защиту арсенала мы не берем в расчет. Прежде чем мы займемся самой игрой, давай поставку, как обычно. А, давай, как всегда, действительно. Но тут у нас все не, не как всегда. Очень неоднородно. Букмекеры считают Манчестер Сити абсолютным фаворитом в этом матче. И свидетельствуют это коэффициенты на Арсенал. 1xbet дает на победу Арсенала 5.35. Это очень много, но я понимаю, что... А 1.61 на ман это также много, потому что для меня ман все-таки в этом матче явный, абсолютный безоговорочный фаворит. Ну да, ну, смотря на игру ман вообще в этом сезоне, сезоне да, да, будет очень хорошо, если они, кстати, в Лиги Чемпионов высоко поднимутся. Mm -hmm. Будет интересно посмотреть на Почему самом бы и нет? Да. Соперник только. А, так вот, винлайн 4.82 на Арсенал, 1.57 на ман -Сити. Также на ничью 4.26. Достаточно высокий коэффициент на ничью, но вы понимаете, что этот исход, если и составляет то это имеется в виду окончание основного времени Естественно, в матче в любом случае определится победитель Ну а в основное время букмекеры считают, что у Арсенала шансов практически нет Допустим, Бэтсити считает, что Арсеналу достаточно коэффициента 4.90 а это тоже, как по мне, достаточно сочно Бэтсити вообще дает по, самом деле, вот, по Арсеналу самую маленькую ставку да, На... Вру, не самую маленькую, самую маленькую дает винлайн 4.82, 4.26 на ничью и 1.57 на а, победу Манчестер-Сити. Ну, посмотрим, как это будет. Интересно будет глянуть. И мне очень интересно, когда же когда же наши прогнозы будут? Прогноз Сивиля, манчестер Юнайтед 3-1 не сбылся. Они сыграли 0-0. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Итак, друзья, играем сейчас Арсенал Манчестер-Сити. Финал Кубка английской... Лиге. Так, точно. Да. Давай выберем. Понеслась кто за кого. А, да. Сначала забираем. Кто за кого играет? Так. Ну а теперь надо раскинуться на суэфа. Давай тот, кто выигрывает до одного. Тот играет за Мансити. Давай, давай. Раз, два, три. Ладно, мне достается арсенал. А так, арсенал Манчестер Сити. Погнали! Поехали. Кубок английской лиги. Вау. Сразу, а? Сразу в отбор включился. Что делает этот английский паренек? Ну, ты что? Ничего он не делает. Ничего. Опа, опа, опа. Вот это интересно сейчас. Вот это интересно. Вот это должно быть интересно. Ну, ну, ну и гол! Это было интересно. Да, это было увлекательней. Да. Это, кстати, Границ Зака. Вот как это делает Пэп Гвардиолу? Почему парень вообще играл центрального атакующего полузащитника? В перемешку с Вау. С левым форвардом. А теперь играет левого защитник? Ну! Ой-ой-ой! А вот сейчас неждан, нежданный. Да. Я даже отсюда слышу, как наш режиссер сегодняшний долбится в окно, чтобы в окно. тебя поздравить. В чтобы... окно, пожалуйста. Чтобы тебя поздравить. Лучше в Ты окно. Сашка, козабил! Молодец! Молодец! Ну что ж, Сашка! Согласись, да согласись, пусть лучше он будет в окно долбиться, да? почему они пробегают мимо? Ты Почему он пробивает мимо? Тормозил Том Вася. Да, и потому, и потому что Зинченко у тебя мяч принял. Ты смотри, что, а что Как он? Как он? О, вот так вот нападал, а? Нормально, Смотри, как Зинченко подал. Это первая голевая передача у парня замансить. А срочно, срочно надо его русифицировать. Кого, Зинченко? Да, Он уже играл за сборную. А сейчас что-то все очень грустно стало! Удар! Ну, давай, добивай! Ну, давай! Что происходило сейчас с моей штрафной? Просто уму непостижимая. У тебя арсенал там тусовался. Нормально все. Почему у меня последним защитник остается? Зинченко и отнимает! Ну, первый тайм. Ну да, 2-1. Нормально. И твои пацаны что-то задумали. Почему они такие загрустили? Почему там был Вардик, кстати? ха Почему Варди болеет за Монсити? Воу-воу-воу-воу-воу! Парни, парни, собрались, собрались! Не Бей! давай бить! Да! Да-да-да-да-да! Ты видел, как от штанги он хорошо. 2-2, продолжаем играть. Самое главное, Ром, я тебе говорю, сделать непринужденный лицо. Да типа. а. я, я так хотел. Я так хотел пропустить, я интригу хотел в матче просто видите? Ну, ё! Ей-ей-ей, Эдерсон, хорош, хорош! Сейчас что-то вот похожее на него есть. Ну да. Хорош! Братан! Хорош! Убивай домой, господа, пожалуйста. контратаку, давай, давай, давай, родной, давай! Догоняй мяч, и бей ты поворотом, и забивай третий! Вот так было задумано. Да, конечно. Да. Да? Нет. Ой-ой-ой! <свят> Не, ну, за это можно поаплоделать. Гибриджезус. <свят> да, да, да. <свят> <свят> <свят> да, а да, вот. да, да, да, да. Было бы, там, допустим, кто-то решал как должен пройти матч. Все знают прекрасно систему e-sports. Очень вот, суммы, молодец. Ну, тут все было. Да, знаешь, задумано. Я вот Мы сейчас комментаторов отключили, но я в курсе, то, что там где-то э, генич с э, чердаком орут. Не забиваешь ты, забивают тебя. Ну, возможно. Почему бы и нет? По-моему, не между Нет. Нет, нет. Потом. Так вот, например, моя атака сейчас по своим воротам удары. И 4-4! Это мощно. Знаешь, напоминает сейчас, прямо сейчас, матч Арсенал-Лимфоль. Да, но только здесь... 4-4. Классический жим-жим. Это было очень сочно. мы продолжаем. У тебя тоже вспотели ладошки. Мы продолжаем, друзья. У нас дополнительное время сейчас. Я надеюсь, что в воскресенье мы реально увидим такой финал. По ударам Стор 8 1 по ударам... Просто. Ты поднял 19, статистику 19. точности ударов почти в два раза. А я опустил примерно настолько же, насколько ты поднял. Ну, я не знаю, насколько это отражает действительность, но да. у мне владение 54. Мне по игре так абсолютно не казалось. Да. Но сейчас у нас получается то, что заходит ставка больше на ничью в основное время, где коэффициент 4 плюс. Но сейчас, друзья, нам все-таки интересно для специально для вас, кто же все-таки станет победителем. В этом матче поэтому мы продолжаем так дополнительное время у нас да да поехали, поехали. классика не золотой мяч терпеть да. не могу это знаешь вот золотой мяч на самом деле такой ну тупленькое правило на самом деле Я и думала, желтая у него карточка, желтая и травма травма да. и травма он намекает просто тебя всеми фибрами <свист> своей души сейчас будет очень прикольно если он возьмет одну руку в другую и помашет меняй меня 4 -4. Ага. Ладно бы нули, да, как нули? Да. Ну! 4-4, и Петя на месте, Петр Иванович. Но все здесь. Уберспортсмен. <звук> на прогибом! Прям это, камопуля. Это был гораздо острее, чем мой удар со штрафного. Хотя я в створ попал, а ты нет. Ну и одного ударчика издали. Из Пропускать-то не хочется. Шесть. Хоть и в меньшинстве, хоть и без одного ЦЗшника. Ох, ох, ох, нормально так было. Но сразу было видно, что удар слабый. Ну, знаешь, если я проиграю, я скажу, вообще-то, а я извиничен. Ой-ой-ой-ой-ой! Стартовый состав. Ну, это было, ну так. Ну, знаешь, что много страшновато было у нас. Согласен. Самом деле. С учетом, что это уже второй экстра тайм, да. и каждый момент у ворот уже выглядит очень нежелательным. да. Не Например, знаю. вот это вот в исполнении Ильнини, о котором я, кстати, говорил. А вот и встретились двое этих парней. И Зинченко делает то, что я от него ждал. Я знал просто, что так будет. Я просто попробую. Ну, это, это чисто? Нормально. Это чисто. Это чисто. Это чисто. Хорошо. А -а -а, ну не сейчас же, ну не сейчас 5-4, ну... 4 минуты до конца Ну плюс добавлено еще Кто забил? Эль да? Отлично, да. отлично Энаки И блин Гюндагану это такое себе удовольствие наблюдать Все 5-4 Добавленное время и Арсенал становится обладателем Кубка -английской, английской лиги Е. Yeah. Замечательно как это был играть? очень плотный матч. Загласен. Я весь а, взмок от того, какое количество моментов было у моих ворот, и я пропустил в итоге 5. Но вместе с тем забил 4. Это было действительно круто. Твои голы не помещаются на одну плашку. Приделай там на монтаже еще внизу одну, чтобы Эльни не вместить. Но это было на самом деле очень сочно. Защита сегодня исполняла что-то невообразимое абсолютно. Ну а атака делала то, чего от нее ждут. Практически в каждой острой ситуации они забивали вот такие вот вещи. Удивил да. сегодня Абамьян очень положительный. Я знаешь что, я вот посмотрел сейчас на игру такого арсенала, и я думаю, что мы ставки все-таки заучили на арсенал. Потому ну, что состав они обновили. А арсенал будет всеми силами пытаться взять именно этот трофей, потому что это не единственный потом... трофей, за который они могут да, реально бороться. И просто тогда реально надпись Венгер Аут, она станет реальной и.. Я, я не думаю, что поражение в Кубке английской лиги станет предвестником увольнения Арсена Венгера, потому что ну, для меня до сих пор остается очевидным, что ман в этом матче победит. Я продолжаю настаивать именно на этом. Несмотря на этот исход, я надеюсь, что в этом матче мы также увидим достаточно большое количество голов. Поэтому я бы даже еще... Добавил от себя ставочку на Total 2,5 mm. больше. Must зайдет. Вот прям даже сам поставил. Хорошо. Все это будем проверять в воскресенье, друзья, 25 февраля. на нас с вами были Роман Полинсков и Александр Дегтярев. Спасибо за хороший матч, Савья. Yeah, на тебе. следующей неделе увидимся, друзья. Всем пока.